И вот, я не знаю, не знаю, такая проблема самоопределения своего рода. Типа, я никогда в жизни не задумываюсь о том, какое ждет меня будущее. Я никогда в жизни не думал, не ставил себе проблему то, как же я сложу свое будущее, как же я его устрою. Меня оно абсолютно не беспокоило. Мне кажется, это вообще может беспокоить только странных людей. То есть, ну, мне кажется всегда, что жизнь настроится так, что ты должен по ситуации действовать и искать лучшее для себя. То есть, сложно довольно-таки, наметив какой-то определенный план идти к нему идти. Ну, именно, знаете, какое-то вот через образование, словом говоря, всегда надо пользоваться теми ситуациями в нынешней российской действительности, которая дает тебе случай. И на основании этого как-то пытаться раскрутиться. Но вот чтобы изначально, знаете, как бы это так просто, какой-то такой это каркас, но это явно не определять, условно говоря, твою финансовую жизнь в целом, жизнь. То есть реально, ну все-таки российская действительно стоит в первую очередь на социальных взаимоотношениях, и поэтому тут надо быть хорошим на этом. Но чтобы у тебя социальные взаимоотношения вообще были бы и как-то ты выделялся на этом плане, тебе нужно также иметь и хорошую не интеллектуальную базу, но какую-то своего рода э, харизму или что-то в таком роде. Ну, короче, должны быть какие-то отличительные признаки тебя от других людей, которые, так скажу, так скажем, э, не то, что Прям как-то выделить тебе сермассы, но чтобы это те признаки, которые показывали, что ты реально отличаешься от почвы других представителей. Потому что, мне кажется, своего рода разные качества, конечно, важны. С одной стороны, например, исполнительность, важно а с другой стороны, целом, какая-то инициативность. Все-таки, знаете, мне кажется, российская действительно своего рода ветка, где тебе нужно наилучшим образом проявлять себя в той или иной степени. И тогда ты добьешься успеха. Но, вот, условно говоря, мне кажется, до сих пор не совсем уместен тот подход, что нужно вот именно ставить через акцент на том, что вот ты должен как бы выбрать, чем ты должен заниматься. Ну, ты можешь, конечно, это выбрать и как-то развиваться в этом направлении, но, так скажем, на практике это менее эффективно, чем... Нет, ты должен определенно выбрать какой-то вектор, но именно, так скажем, не монолитно его как-то бетонировать. Мне кажется, все равно как-то. В говоря, если вот люди, например, простые, да, какой-то, ну, такие, мы, тоже не точно будем называть их, как я никак не ущемля. Я просто говорю, что вот люди, например, как бы, например, вот говорят, да, я хочу стать врачом. И как бы поступают вот, типа там сдают, условно говоря, в школе ЕГЭ, биологию, там химию, потом поступают в мед, и потом как бы идут по карьерной сетке врачей. Ну, даже, типа, вот они, становясь врачом, да, они все равно как бы там должны как-то лучше себя проявлять, потому что, конечно, может быть такое, что. Так, за хорошую работу врачом тебе сделал, то есть такое. Но так или иначе, подвижение тебя вверх зависит в первую очередь от твоих каких-то человеческих социальных навыков в том числе. То есть, ну, как бы как бы ты не был хороший талантлив, тебе нужно и эту сторону хорошую иметь. А это уже зависит, ну, непосредственно, вот, определяется в настоящем времени. То есть, это не то, что ты прям детерминируешь изначально. Поэтому, самое главное, мне кажется, черта, которую нужно развивать вот, в российской действительности, это именно адаптивность. К той или иной ситуации. И вот поэтому мне именно не нравится такой подход, что ты должен изначально как будто выбрать все то, чем ты будешь заниматься, ты. Мне кажется, просто не надо так выбирать. Просто нужно действовать именно исходя из действительности. Так, вот, например, нельзя же предсказать, условно говоря, что вот случится какой-то экономический пиздец. Ну, можно, конечно, предсказать, но вот все в своего рода внезапно. И мне кажется, как бы что в естественной среде, тот, кто лучше адаптируется к тем или иным условиям, да, тот в итоге выживает. Также и в социальной среде тоже, типа. Те, кто любят статичность какую-то, те, кто ненавидит изменения, как правило... И остаются ничем. То есть они в какой-то момент могут, может, имеют успех, как многие бумеры с 90-х, да. Может быть, и у них получилось там подворовать или что-то еще. В 90-е годы, короче, как-то наживиться. Вот. Но сейчас, как бы, они постановят, что вот, все разворовали, все развалили, как бы. А в 90-е было так охуенно. Ну, что-то из такого рода, вы понимаете, надеюсь, о чем я, да. Но при этом, как бы, и тот, кто более, как бы дальновидный, умный, да, он адаптировался к новой действительности, тоже, в принципе, более менее неплохо живет. И вот в этом как раз-таки способность именно не быть догматом, да, и не иметь никаких четких принципов, а иметь такой более гибкий взгляд на вещи, и вследствие этого, следствие более гибкого взгляда на вещи, и более лучше приспосабливаться к тем или иным условиям, в этом состоит, как бы, наверное, ключевая сущность бытия социального и социального успеха. Ничто не так важно, как э, способность адаптироваться. Как бы животные тоже, знаете... И вообще все в природе оно, даже в каком-то естественном смысле, во-первых, стремится, ну вот, при каких-то изменениях адаптироваться, подобно тому, что вот, как бы, осень, да, деревья спасают листву, готовятся к холодам, но это, понятно, уже цикличный процесс своего рода, и уже детерминирован годами веками. Но вот в целом тоже, как бы, случается какая-то, допустим, какой-то пиздец, да, там вот что-то там случилось, какое-то там, я не знаю, блядь, землетрясение, какая то засуха, нахуй. Ну, то есть глобально поменялся климат, да. То сначала все вымирает, да, но потихоньку-потихоньку там это все адаптируется и переходит на новые рельсы. Также вот и люди. То есть нельзя быть догматом. Не нужно следовать каким-то своим четким принципам в полном прям смысле, если эти принципы вредят твоему будущему. Вот у меня такой взгляд на вещи. Но при этом нельзя также отметить, что упорство это тоже необходимое качество. То есть, несмотря на то, что у тебя не должно быть четких принципов, у тебя должно быть необходимое упорство, потому что мало кому достается успешная жизнь, просто если ничего не делать. Ну, если, конечно, ты не нюхаешь с богатой семьей, тебя там охое на место пристроит. Это, конечно, да, счастливчики, но так в целом, если исключить вот это вот, то должны быть какие-то, ну, социальные взаимодействия. Все строится на них, к сожалению. Да, наверное, не только в России, но и везде просто Там с теми иными паттернами это выражено. Но в России это наиболее четко выражено именно. Э, в той кося, которую я описываю. Вот. Ну, это вот как-то так вот. Надошнил вас сейчас. затерроризировал бедных, несчастных людей. Ну, вы не обижайтесь на меня, главное.